В Институте международных отношений Казанского федерального университета проводится шестой международный научно-практический семинар по Корееведению. Организатором выступил Центр исследований Кореи КФУ. С приветственным словом на мероприятии выступил директор института Рамиль Хайруддинов. Сегодня Казанский университет, Институт международных отношений действительно очень серьезно и глубоко развивает остроковерные направления. Мы динамично развиваемся в отношении изучения истории, культуры, языка нашего друг друга Участниками семинара стали исследователи из России, Южной Кореи, Китая, Чехии и других стран. Главным вопросом стали учебные программы по корееведению в различных государствах, а также возможности для модернизации процесса обучения. Семинар продлится до 27 июня. Артем Тупичкин, Леонард Довлетяров, Универньюз.